Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Бывает ли у вас ощущение, что вы взрослее, чем те, кто вас окружает? Многие люди считают, что зрелость приходит с возрастом, поскольку у пожилых людей было больше времени, чтобы набраться опыта. Однако это не всегда так. В психологии зрелость описывается как способность человека реагировать на ситуацию или окружение соответствующим образом. Вы можете чувствовать себя немного не в своей тарелке, но быть более зрелым, чем другие, на самом деле хорошо, поскольку вы лучше справляетесь с различными ситуациями. В этом видео мы рассмотрим семь признаков того, что вы более зрелый, чем другие. Первый: Вы более серьезно относитесь ко времени. Насколько хорошо вы распоряжаетесь своим временем? Если вы серьезно относитесь к своему времени и распоряжаетесь им так, чтобы, чтобы использовать его эффективно и рационально, то вы, скорее всего, более зрелый человек, чем другие. Вы осознали, что время очень ценно и вы ненавидите тратить его впустую. Это относится и к времени других людей. Например, вы не любите опаздывать на встречи, потому что вы уважаете и цените время других людей. Теперь вы тратите гораздо меньше времени на то, что которые не помогают вам продвигаться к вашим целям. Однако вы также знаете, что выделение времени на хобби очень важно. Второе. Вы принимаете ответственность. Чувствуете ли вы, что с возрастом тем больше у вас обязанностей? Это одно из заблуждений, которые есть у людей. На самом деле ответственность приходит с опытом, а не с возрастом. Поэтому если вы относитесь к тем, кто принимает на себя ответственность, вы можете считаться более зрелым, чем другие. Вы встречаете ответственность лицом к лицу, вместо того, чтобы постоянно убегать или откладывать их на потом. Вы предпочитаете доводить дела до конца, а затем расслабляетесь с ясным умом, а не оставлять дела недоделанными и заниматься чем-то другим, чтобы отвлечься. Третье. Вы уважаете любое мнение. Насколько вы непредвзяты, прислушиваясь к идеям и мнениям других людей? Один из главных признаков того, что вы более зрелый человек, чем другие, это гибкость и уважение, которое вы испытываете к чужому мнению. Вы поняли, что ничьё субъективное мнение не обязательно является неправильным. Все зависит от того, с какой точки зрения, с которой люди смотрят на вещи. Умение принимать и уважать мнение других людей устранит ненужную драму из вашей жизни и поможет вам завоевать уважение окружающих. Четвертое. Вы отвечаете за свои эмоции. Часто ли вы позволяете своим эмоциям управлять вашими действиями? Хотя это правда, что игнорировать свои чувства и эмоции плохо, вы не должны позволять им полностью брать верх при принятии решений. Если позволить эмоциям выйти из-под контроля, может негативно сказаться на вашем эмоциональном здоровье и межличностные отношения. Кроме того, по словам Вики Ботник, психотерапевта из Тарзаны, Калифорния, любая эмоция может усилиться до такой степени, когда ее трудно контролировать. Поэтому умение держать свои эмоции под контролем – это отличный навык, который выделяет вас как человека более зрелого, чем другие. Номер пять. Ваша карьера важна для вас, даже если она временная. Являетесь ли вы человеком, который будет пренебрегать чем-то на работе? Потому что вы работаете там только временно? Нередко можно увидеть, как люди не выполняют задания в меру своих возможностей, потому что они не собираются работать там постоянно. Однако если вы ответственный человек, кто серьезно относится к своей работе, значит вы более зрелый человек, чем другие. Вам не важно, будете ли вы работать там всего на один день или на пять лет, вы делаете все в меру своих возможностей. Вы понимаете, что это отличное качество, которым нужно обладать. И большинство работодателей это ценят. Вы знаете, что мнение ваших начальников или руководителей важно для создания сильного резюме, которое поможет вам продвинуться вперед, какой бы карьерный путь вы не выбрали. Номер шесть. Вы сосредоточены на самосовершенствовании. Вы когда-нибудь брали отпуск, чтобы сосредоточиться на, на том, что вам нужно сделать для самосовершенствования? Если вы делаете это часто, то это явный признак того, что вы более зрелый человек, чем другие. Чем более зрелым вы являетесь, тем больше вы понимаете, что постоянное самосовершенствование делает жизнь намного лучше и ценнее. Вы осознаете, что по мере того, как вы продолжаете совершенствоваться, открываются новые пути и возможности благодаря достигнутому вами прогрессу. И именно это отличает вас от других людей у которых более пассивное отношение к самосовершенствованию. И номер семь. У вас нет никаких ожиданий от других. Часто ли вы возлагаете на других большие надежды? Что же, это может быть одним из самых простых способов почувствовать разочарование. Отсутствие ожиданий от других – это большой признак того, что вы более зрелый человек, чем другие. Это потому, что чем больше вы ожидаете от людей, тем больше боли вы приглашаете в свою собственную жизнь. Вы понимаете, что если вы хотите, чтобы кто-то что-то сделал, то первым должен действовать ты. Кроме того, ожидая от кого-то меньшего, позволяет вам чувствовать себя намного приятнее, когда кто-то делает что-то для вас. Относитесь ли вы к какому-либо из этих признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы можете отнести себя к какому-либо из признаков, рассмотренным в этом видео, то, скорее всего, вы более зрелый человек, чем другие. Вы способны справляться с различными ситуациями и изменениями более эффективно и результативно, чем другие люди. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. Все использованные ссылки приведены в описании. Как всегда, суперспасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.